4 июня вышло обновление в CSGO, где Valve решили ограничить связь людей, которые купили игру и тех, кто этого не сделал. Как же? Все очень просто. Нонпраймеры теперь не могут играть в игры на повышение рангов, получать дропы, видеть статистику матчей или смотреть свои же демки. Стоимость обслуживания нонпраймер игроков для Valve приближается к минимуму. По сути, они вынуждают игроков покупать игру за 15 долларов. Для читеров играть софтом против честных игроков стало бы более затратным, а для них прибыльным. Как же без этого? Сделали ли они что-то гениальное, либо это большая ошибка? Давайте разбираться. Сначала я думал, что в новой системе будут играть только нон-праймеры, но оказывается нет. С тобой в катке может попасться абсолютно любой игрок, хоть с праймом, хоть без. Это означает, что человек, который впервые запустил CSGO, может начать свою первую игру против пяти глобалов, а что еще хуже, 5 читеров. Давайте представим, что я новый игрок и решил попробовать себя в CSGO, но без покупки этой игры, чтобы затестить, понравится ли она мне. По сути, без рейтинга. Игра создана для бомжей с читами У которых нет денег на постоянную Покупку игры после банов Сейчас на прайме будут встречаться только те читеры Которые побогаче, либо умело Используют свои читы легитом Но как минимум такое ограничение поможет В прайме не встречать какой-то минимальный Процент читеров, это правда Создаем аккаунт, играем 10 каток И смотрим результат Ребята, я пытаюсь зарегистрировать новый аккаунт Уже примерно минут 5 Смотрите, показывает Покажите велосипеды Раз, два, три, четыре. Все, больше велосипедов нет, правда? Правда. Подтвердить. Гидранты. Все, я отметил. Вот еще один появился. Еще один. Еще один. Все, больше нет гидрантов, согласитесь. Седофоры. Вот. Пешеходный переход, Вот. Дымовые трубы, вот Прошло много времени Ошибка, автобус, раз Я не хочу, мне мотоциклы Светофоры. Светофоры. Прошло очень много времени Здесь нормально Короче, пользуйтесь пожалуйста браузером Когда будете создавать аккаунт Продолжение просто в говне By Prime Кошмар. Бай-прайм. О, как они постарались. 15 долларов. О, они постарались. Бай-прайм. кстати, меня смущает эта надпись. Смысл. В соревновательный нельзя мне играть. Надо сыграть в другие режимы, как обычный или десматч, чтобы попасть в соревновательный. Ну давайте попробуем. О, oh, боже мой, кому я проиграю? Нормально такое, начало раунда. Чувак, что это за дерьмо? А, я понял. Это просто пока что разминка на обычном, чтобы попасть в матчмейкинг. такие уже челы встречаются. Так, сколько мне дадут очков? И что вообще произойдет? Ничего не происходит. А, уже 15% есть. Так, ну что ж, у нас 820 очков. Я надеюсь, что за такое количество очков и за сколько? За 73 на 19 должны дать, ну как минимум, 50% прохождения в матчмокинг. Надеюсь. 55. Ну кстати. 40% добавилось. Пожалуйста. Мы же с вами друзья. 94%, господи. Еще 6%. Как? Ага. А почему в обычном только читеры? В не было. Нормально. У него хороший щит, кстати. Очень резко убивает. Что? Один процент? Это какой-то, это бред какой-то. Господи. Бази фрайм статус апгрейд вирдаксами рудоидроу. Какие кашвары, какой кашуар. Ой, как Джонни байтит. Ладно, новая играть соревновательно. наконец-то. Господи, все, давайте смотреть, сколько. Каток будет с читерами, господи, наконец-то. Это очень было скучно, поднимайте. Прям очень. Небольшая рекламная интеграция. Прямо сейчас мы на сайте KSFL. И у меня... Внимание, 8 долларов Я решил проверить, что будет, если Я с такой суммы буду подниматься А то, как обычно, по 100 долларов, по 200 И так далее, я поставил сейчас э, 2 доллара на x2 и провалился И давайте поставлю на x2 Я сейчас 4 доллара, и да, нам падает x2, и у нас теперь уже 10 долларов, заходим в краш, ставим 2 доллара на коэффициент 1.25 Все, мы забираем, заходим в Джекпот и ставим эти 2 доллара Сюда, и я провалил, я его реально Провалил, серьезно, давайте последнюю ставку. Я сейчас ставлю весь свой лут, который я накопил. Это 8 долларов на 1.30. Да, прямо сейчас я эту М-ку x буду трейдить над скин, которым есть в наличии. К примеру, этот Бизон. Нажимаем забрать и через минуты 3 этот трейд у вас в инвентаре. А, в голову дали уже. А, Начало такое жесткое. Короче, что такое андракт? Это когда у тебя в команде играет человек, который не сделал ни единого килла И, чтобы вы понимали бы, здесь играют и супримы, и глобалы, и сильверы Все в одном пате. По сути, молодой игрок, который хочет играть в CSGO он будет играть против сильных игроков И это, понятное дело, неправильно То есть Valve полностью наболевали на обычных игроков Я думал, что это по-другому устроено на самом деле Это, конечно, дико Прям очень дико Мы все выиграю, ровно? Да Один в три Он лагает 37 на 3, это только из-за того, что Челики просто не понимают, что тут делать Они впервые играют в эту игру, впервые Это их первая катка КД 12.33 У меня такого еще не было в жизни, мне кажется Просто кошмар символ это следующий. Найс, nice, не почувствую вас Окей, броу Ох, как это было красиво банихоп это действительно очень крутая штука которая есть в кс гоу работаем работаем анранг спасибо вальф к они меня защищают они меня реально прикрывают я с подругом Я тоже. Я тоже. У нас все с подрубом, кроме оранжевого. Кроме меня. ты что зеленый творишь? Зеленый. Я не ошибся, у нас абсолютно все с подрубом. Ладно. Что, блять? Но вот этот ракурс в том, что подавал. Да. Да, да, да, он софт. Все, подрубаю, зеленый. Твое время пришло. Так, ну смотрите В этой катке у нас читер в команде Поэтому я сразу же его блокирую Ищем новых Это тоже было подозрительно Хотя он просто зажимает Короче, все, он тоже читер Не, у тебя есть что-то или нет, я не могу понять Ну, естественно, есть. Покажи хоть намек на то, что у тебя есть что-то включенное. То есть это чит, да? Я... Угу. Так, ребят, у нас уже третий я... читер в этой катке А у Пью есть что-то под... подключенное сейчас? У меня есть Нет, ты меня байтишь Нет честа у тебя Я даже скажу, вот тут бежит денджер Он здесь, близко? Ладно, я у не тебя не есть подруб, хорошо, я удачи. Раз, два, три, четыре. Пять читеров в одной катке. Половина. Удачи, ребята. Вот так вот. Идем next. У нас чистые ребята. Я без. Остальные с подрубами или без? Алло. Но, но, но, но. На первом, может, у нас, не знаю, странно играет. А я просто видео через смотр. Ну, типа Чувак, тебя даже мото. никто не подозревает. Такое оботающий подозревать надо уметь. А, ребят. Я очень рад, что это дерьмо закончилось. Я потратил на это дерьмо 8 часов в своей жизни. Господи, за что мне... Ладно, давайте подведите результаты. Все эти игры, которые мы сыграли, они не попадают в вашу историю. То есть, это по сути ничего. Ты должен именно играть в матчмейкинг с праймом, чтобы это все бы засчитывалось и чтобы темки бы скачивались. Иначе... Это обычные... Бесполезные игры. 24 читера из 100 игроков. С учетом того, что против меня не попадались читеры только на редких картах. К примеру, Overpass или Ancient. На Мираже или Дасте шанс встретить подруб на 50% больше. Так что даже эти 24% могли стать и 50, если все игры были бы сыграны на популярных картах. Какой мы можем сделать вывод? Таким решением Valve не отказались от халявного роста количества игроков но жертвуя их качеством и удержанием. Судя по цифрам прямо сейчас, мы наблюдаем пока стабильное положение по онлайну. Что будет дальше? Глянем к Новому году отдельным роликом. Я не знаю, место лучше, чем без безрейтинговая игра прямо сейчас, но... Одно уточнение для ХВХ игроков: нет демок, патрули и античит не работает вовсе. Что еще может быть лучше? Это официальный ХВХ режим от Valve. Новые игроки, экономия денег не стоит вашей психике, покупайте не жалейте, хоть так у вас будет больше шансов сыграть честную игру в нашей любимой Counter Strike Global Offensive.